Программирование на языке Lua. Рад вас приветствовать. Уже практически готов новый курс по программированию на языке Lua. В данном курсе мы постарались максимально компактно собрать всю необходимую информацию, чтобы вы могли начать быстро писать алгоритмы роботов на языке Lua для терминала Quick для московской биржи. Почему именно язык Lua? Потому что именно этот язык имеет очень много преимуществ. Одно из них это язык непосредственно интегрирован в терминал Quick. При этом язык прост и может быть освоен вполне даже неподготовленному пользователю. То есть тот, кто никогда не программировал ни на каких языках, может запросто его освоить. Поскольку язык интегрирован в терминал, он работает очень быстро. Если сравнивать его с предыдущей там, версией языка Купайл, то он просто работает в сотни раз быстрее. Совсем другой уровень программирования, другой уровень подхода к разработке торговых роботов. Также все библиотеки для него бесплатны. Все необходимые информации, все программы, которые вам потребуются для того, чтобы работать с языком ЛО, все есть и описано в нашем курсе. При этом этот язык позволяет работать также и профессионалам, открывая вот другие возможности, например, создание классов, которые начинающий программист может даже и не использовать. В чем особенность нашего курса по программированию на языке ЛО? Но самое главное это простота изложения, и может любой человек, который никогда не занимался программированием, не программист, начать самостоятельно работать на этом языке и писать роботов непосредственно для терминала квик. Поэтому мы сразу начинаем изучение на практике и практически с первых уроков начинаем писать уже коды на языке луа для того, для торговых роботов. Этот курс позволит вам не только изучить язык луа, но и позволит грамотно подходить к разработке робота. Для этого мы в курсе создаем схемы роботов, учим как Правильно нужно начать с чего разработку, чтобы ваша работа была максимально эффективной и приносила конечный результат. В процессе курса мы создаем торгового робота на языке Lua для квика и параллельно учимся всем основам программирования на Lua. Вы научитесь писать коды, научитесь тестировать и заниматься отладкой робота. Все программы, которые для этого потребуются. Мы вам покажем и расскажем, как они работают. И самое главное, что вы сможете зарабатывать деньги в автоматическом режиме и самостоятельно реализовывать свои собственные алгоритмы. И вы не будете бояться, что кто-то ваш хороший алгоритм сможет украсть и использовать его самостоятельно. Курс появится приблизительно через 1-2 недели. И сейчас до выхода курса вы можете получить специальную скидку. Вы можете сэкономить до 50% от цены курса после официального старта продаж. Вы можете сейчас использовать код купона Lua и приобрести данный курс всего за 50% от его стоимости. Ссылка для оплаты курса есть в описании к видео. В ближайшее время мы планируем сделать страницу на сайте, где будет подробное описание каждого из 60 уроков курса. Пример одного из уроков. Я думаю, скоро вы увидите тоже на нашем канале YouTube. И кто хочет серьезно подойти к программированию и начать писать роботов самостоятельно, то сейчас у вас есть шанс сэкономить на стоимости. Потому что, к сожалению, нет вот какого-то единого, единой концепции, где можно всю эту информацию почерпнуть. И в данном курсе, начиная прямо с первых уроков писать код робота, мы подробно, постепенно рассказываем, как нужно подходить к программируемой на языке Lua и вводим все необходимые основы языка, что написав вместе с нами за несколько часов код этого робота, код робота, который торгует на индикаторе Parabolic SAR, вы уже сможете самостоятельно приступить к написанию своих собственных программ и перевести свои заработки, свои алгоритмы на автоматический режим. Я уверен, что у вас все обязательно получится. И до встречи в следующих видео. До свидания.